так друзья ну что всем привет сегодня будет новое видео посвященное улучшению и комфорту моего логана в общем начнем с того что у меня стеклоподъемники сами по себе не работают нужно обязательно включать зажигание поэтому мы будем это все делать с помощью вот такой вот перемычки вот называется держатель для предохранителя пойдем посмотрим как это сделано уже логане моего отца и сделаем себе так же. Там мы делали это уже очень давно. И поэтому я просто не помню. Сейчас пойдем заглянем и сделаем себе точно так же. Так, значит. Заглядываем в Логан. Вот. Он сельский Логан. Немного грязный. Вот. Но так, в принципе, неплохой. И, короче говоря, заглядываем сюда. Вот здесь есть предохранители вот у него реализовано это вот так вот. Один контакт сюда включен. один Вот сюда. И через 30 предохранитель. Это все подключено. Вот так вот. И идем делать себе также. Так, вот теперь мой Логан. Смотрим. У отца подключен вот сюда вот. У него здесь нету предохранителя у меня есть вот 30 стоит и вот сюда вот вот их между собой нужно соединить вот этой перемычкой вот. сейчас сделаю и покажу как будет выглядеть уже так и вот я себя тоже установил а, так же как у отца получается вот закинул вот сюда первый провод, и второй вот сюда вот, и финальный штрих надо закинуть предохранитель вовнутрь ставлю 30 ку Это не то у меня включилось зажигание так ну короче первый раз что-то пошло не по плану я короче подключил все как нужно но почему-то включилось зажигание я подумал что что-то не так поэтому решил сделать не по колхозному просто проводки воткнуть а хотя бы вот так вот на клеммы посадить вот сейчас изолентой замотаю у меня термоусадки нет поэтому просто изолента но и этого будет достаточно. Так, в общем, вот так вот я замотал, вот, более-менее будет что-то похоже. Сейчас с эту сторону тоже сделаю вот, и уже подключу. Должно все работать четко. Но все, все что нужно сделали. Вот у меня получилось один большой пин и один маленький. Маленький втыкаю вот сюда вот вверх, вот, а большой вниз. Вот, здесь уже стоит предохранитель и сверху устанавливаю родные предохранители которые должны стоять опять что-то пошло не так вот этот маленький вставляю почему-то у меня включается сжигание сейчас посмотрим электросхему и подумаю ну, все понятно разобрался в общем здесь Стоял предохранитель, вот F14, это предохранитель, отвечающий за стеклоподъемники. Вот, получается, мы плюс просто перекидываем сюда вниз, вот, и они у нас на постоянку работают. И сюда предохранитель обратно ставить не стоит, вот, потому что будет включаться зажигание. Предохранитель отсюда, вот он, мы его, получается, установили сюда. Вот. И вот этот вот предохранитель, который отвечает не знаю за что, вот, его ставим на место. Все. Собираем это вот так вот обратно, вот в уголочек закрываем, вот и все. И теперь можно проверять, как работает стеклоподъемник. Все, зажигание выключено, нажимаю кнопочку, все, стекло опускается. Так, ну, продолжать я буду, наверное, чуть попозже, потому что идет дождь, и вон весь салон мокрый, дождь прекратится, потом начнем устанавливать вот эти вот обогревы на зеркала сами обогревы уже стоят их нужно только прокинуть подключить и также нужно подключить умные дворники получается когда брызгаешь чтобы они автоматически сами включались но кто ездит на логане тот поймет в чем боль короче говоря друзья дождь немного прекратился поэтому продолжаем работы в общем сейчас будем прокидывать э, провода для подогрева зеркал вот. а для начала э, узнал я куда нужно подключать подключать нужно на провод который подключается к крыле он находится под приборной панелью, поэтому нужно снять для начала приборную панель вот. а сейчас э, долезем до туда и я покажу куда подключаться нужно так, ну вот, в общем, я снял приборную панель, я ее даже не отключал, просто в сторону убрал, она мне мешать не будет. И получается, для того, чтобы подключить э, зеркала, мне нужно вот от вот этого реле найти большой толстый белый провод и к нему подсоединить два плюсовых провода от зеркал. К сожалению, далее случилась непредвиденная ситуация, и кадры работы были утрачены, поэтому я вкратце расскажу, что сделал. Так, ну все, друзья, подключил я эти обогревы, ушло у меня очень много времени, часа два с половиной. я, наверное, прокидывал только провода. В общем, смотрите, вот у меня от самих зеркал пошли провода, их вот здесь вот внутри соединил, получается, вот, и прокинул через гофру, но прокидывать лучше э, изнутри, изнутри. Вот на Логане, по крайней мере, есть вот здесь вот отверстие. Вот, и через него проволокой, вот отсюда сверху туда спускаешь проволоку, вот так вот сверху вниз. Зацепляешь провод и вытягиваешь обратно. И здесь продеваешь потом. В принципе, ничего сложного. С той дверью все абсолютно так же. Ну а к вот этому реле подключиться к большому белому проводу нужно. Вот он там один такой. И все в принципе лучше делать это снизу потому что сверху совсем неудобно руль мешает места мало вот, поэтому ныряем вниз вот, подключил аккумулятор пока еще ничего не бахнуло это уже хорошо вот. так подключили идем смотрим так, все вроде есть питание есть лампочка моргает Зажигание включили. Включаем обогрев. Обогрев не включается. Завели машину. Вот, теперь включился обогрев. Это хорошо. Все, здесь пошел нагрев. Смотрю, что там со второй. Блин, а второй не работает таки. Что за фигня? Наверное, отвалился у меня здесь контакт. Будет посмотреть. Короче говоря, нашел я проблему, почему не грело правое зеркало. У меня отвалился контакт. Сейчас соединим и все будет четко. Ну, че, парни все подключил я наконец-таки эти подогревы зеркал заняло это очень много времени я тут сидел и подождем и дождь лил пока я это все делал как вы видите уже солнце светит, засле... засвечивает вот камеру вот в общем в итоге все работает четко также я сделал стеклоподъемники без зажигания теперь не нужно включать зажигание когда ты хочешь опустить стекло это ну, очень удобно короче дальше мы займемся умными дворниками. Надеюсь, вы понимаете, как они будут работать. Не нужно объяснять. И как они будут подключаться, сейчас все покажу. Продолжаем, что у нас тут, как подключить, как говорится, умные дворники. Снимаем переключатель дворников. От него выходит вот эта фишка, которая подключается к самому переключателю. Получается берем и здесь вот прям сверху написано нумерация берем четвертый контакт четвертый пин и к нему подключаем наш провод вот этот провод потом нужно будет подключить на блок комфорта для этого заранее вот такой вот пин приготовил вытащил из компьютера там свободная фишка была из нее просто пин вытащил и все вот, потому что на рынке просто спрашивал, таких нету. Вот, подключается у нас блок комфорта, вот прям снизу. Здесь вот фишка есть. Вот такую вот фишку достаем. Вот, и коричневую нужно вытащить. Короче говоря, там не видно, я вам покажу лучше фото, вот приложу. Вот в этот контакт в седьмой пин вставляем наш провод и получается у нас все работает. Собираем все обратно и больше ничего делать не нужно. Теперь просто посмотрите, как оно работает. Я вот включаю зажигание и пытаюсь побрызгать на стекло. И у нас автоматически включаются дворники. Если нажать короткий импульс, то один раз смахнутся дворники. Наверное, долго было. Если немножко брызнуть на стекло, он один раз махает. Если подольше, то он три раза махает щетками. Ну что, друзья, вот такие вот приколюхи у нас получаются. Логан стал лучше и более комфортнее. Ну и заняло все эти действия, все три доработки. Ну, если с учетом того, что я отдыхал и был дождь, то это заняло полдня всего лишь. И 160 рублей потраченных денег на провода. Вот и все. Вот. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Всем пока!